Методики Сократа уже более двух тысяч лет. Почему так происходит? Именно потому, что он разработал алгоритм диалога, который позволяет договориться двум сторонам, даже если они находятся абсолютно на противоположных точках зрения. Это именно то, что нам надо. В тот момент, когда мы принимаем решение, что съесть на ужин, у нас в голове точно таким же образом возникает три мотивационные точки. Это какой-то прошлый опыт установки, знания. Это тот голод и продуктовое предложение, которое здесь и сейчас, да, именно прямо сейчас. Раз нам мама напекла пирожков, они пахнут просто невероятно, а я еще и жутко голодная, поэтому я готова съесть просто полностью всю сковородку. И это точка мечты, куда я хочу прийти со своим новым телом, конечно же, которое я начну менять завтра. Вся суть проблематики текущего положения в том, что такое расположение этих точек, оно происходит в принципе в каждый момент времени. Мы каждый раз оказываемся именно под этой мотивацией, которая еще и по инстинктам у нас самая сильная. Возможно, что большинство времени наша мотивация, знание о продуктах, оно побеждает, и мы все-таки делаем выбор, который удовлетворяет наши цели и желания, мечты. В здоровом пищевом поведении все эти три точки действуют гармонично, и они не спорят между собой. То есть мы используем знание и опыт для того, чтобы выбрать ту еду, которая удовлетворит нашу потребность прямо здесь и сейчас. При этом наши цели и мечты не меняются, и все происходит в своих логических завершениях, и мы получаем радость от того, что сбываются наши мечты. Почему мы изучали расстройство пищевого поведения вот эти конечные точки анорексии, булимию орторексию для того чтобы понять в какой именно точке происходит проблема например клиническим проявлением анорексии является болезненное увлечение худобой да то есть те люди которые наблюдают у себя уже проявление этого расстройства они сконцентрированы на какой-то цели допустим похудеть еще и еще больше преобладание мотивации мечта блокирует физиологический голод и организм не получает необходимых питательных веществ если человек страдает от расстройства пищевого поведения артерексия, то в этом случае преобладают его верование и установки. Таким образом, он точно так же может не получать питательных веществ, а также человек со своими установками и верованиями, он не двигается во времени. Его осознавание, его знания, они застыли где-то в прошлом, когда он очень ярко поверил в то, что нужно питаться именно так, и нужно вести именно такой образ жизни. А наша жизнь, она динамична, и то, во что мы верили вчера, совершенно не актуально может быть сегодня. Именно на этом понимании и построен сократовский диалог, именно в пищевом поведении. Первый пункт важный, это подчеркивание выгод текущего положения. То есть мы понимаем, что, удовлетворяя голод сейчас, мы действительно получаем удовольствие, и это правда. Мы понимаем, что присутствие цели в нашей жизни и возможность одеть то самое заветное платье – это тоже источник энергии для нас, это придает нам сил двигаться. Ну и, конечно же, наш прошлый опыт, он позволяет нам выбирать те средства удовлетворения наших потребностей сейчас для того, чтобы прийти в точку нашей мечты. Поэтому его мы тоже очень уважаем и абсолютно признаем эти выгоды. Когда мы признали право на существование каждой из этих мотивационных точек зрения, нам уже, в принципе, становится лучше. Таким же образом действует знаменитая техника «трех да». А вот после обозначения выгод каждого положения мы должны поставить каждую из этих точек под сомнение. Диалог по Сократу имеет одну очень важную цель. Это найти решение, которое удовлетворит всех участников. Абсолютно всех. Для того, чтобы это решение найти, Нужно понимать, что мы работаем не только с известными нам какими-то понятиями, такие как прошлый опыт, какая-то текущая ситуация, которую мы понимаем, даже какое-то обозримое будущее, а мы еще работаем с неизвестным понятием, которое есть «время». И время изменяет нашу позицию постоянно, каждую секунду. Нельзя считать истиной на 100% каждую из этих выгод, от этих мотивационных точек. То есть в каждую секунду времени эти мотивационные точки меняются вместе с нами. Я подвергаю сомнению свой собственный опыт, то, в чем я убедилась неделю назад. Потому что неделю назад происходила совершенно другая ситуация. Это был, допустим, 10 апреля 2020 года. Действовал такой-то курс рубля и доллара. Были такие-то продукты, и у меня была на тот момент определенная мечта из будущего. Сегодня я проснулась, возможно, с какой-то другой мечтой. Сегодня я испытываю сильный голод, и этого тортика я тоже никогда не встречала. То есть вот внешний фактор он всегда неопределенный, потому что он наступает в какой-то новый момент. Точно ли я уверена в том, что этот торт мне вреден? Может быть, какая-то часть этого торта не принесет мне вреда? А сколько нужно взвесить в граммах для того, чтобы понять, что от этого торта жир на моей попе не вырастет? Таким образом, я пересматриваю вот эту точку, я подвергаю ее сомнению, подвергаю сомнению все накопленные ранее знания, какой-то опыт. Мы подвергаем сомнению нашу цель, которую мы поставили когда-то там, допустим, на Новый год загадали себе в желаниях, и она у нас точно так же действует, как мотивационная. При этом, когда мы хотим съесть кусочек тортика, у нас возникает такое не очень приятное чувство вины из-за того, что этот кусочек тортика и наш голод не противоречат этой цели. Также мы подвергаем сомнению. Мнению, текущую ситуацию и еще раз спрашиваем себя действительно ли мы хотим именно это действительно ли этот кусочек тортика удовлетворит нашу текущую потребность вся гениальность этой ситуации заключается в том что сейчас мы имеем возможность записать еду в fat secret в счетчик калорий я не знаю в любой абсолютно счетчик калорий которым вы пользуетесь совершенно не обязательно разыгрывать этот диалог рисовать на бумаге эти схемы мотивационные точки перепридумывать цели это можно сделать буквально там один раз даже в год, кто-то это делает один раз за всю жизнь, но когда вы записываете еду, в которой вы сомневаетесь, тогда у вас возникают внутренние сомнения, какие-то переживания относительно той еды, которую вы планируете съесть, например, вы хотите пойти на корпоратив, но не хотите, чтобы это помешало вашей диете, или вы планируете поужинать с друзьями, но при этом вы понимаете, что там будут алкогольные напитки, какая-то жирная еда, которую вы ну, вроде как не едите и соблюдаете какой-то свой личный рацион. Вот при возникновении этих сомнений самое простое, что можно сделать, это просто записать еду. Если даже лень записать еду, ее можно сфотографировать. Это самое вообще элементарное, что можно сделать. Тогда этот диалог произойдет просто автоматически. То есть у нас постоянно происходит аналитика. Диалог по Сократу не заканчивается только на сомнениях, потому что главной целью этого диалога является решение. И третий пункт, который здесь просто необходим, это аргументация. Каждая из этих мотивационных точек имеет свою аргументацию, почему тортик нужно съесть прямо здесь и сейчас. Почему я 10 лет изучаю еду и наблюдаю за собой для того, чтобы а, принимать решение, съедать ли мне этот тортик. Почему я ставлю себе именно эту цель. Я должна понимать, какие у меня есть карты на руках, какие аргументы. Именно в пищевом поведении это максимально просто. Здесь мы говорим о выгодах, о наших настоящих выгодах, возможно, неосознаваемых, но при этом самых важных, именно то, что нас двигает. Если мы не понимаем нашу настоящую выгоду, она так и будет оставаться вторичной, при этом самый сильной, которая и своими аргументами будет задавливать всех других участников этого диалога.